Заявка 94 Тест Камский фэндом Детройт Пикап Хьюман И война с ними неизбежна Величайшее достижение человечества Грозит стать его гибелью Какая ирония Если между людьми и девиантами Начнется война Могут погибнуть миллионы Это серьезный вопрос Ну а ты, Кон? На чьей ты стороне? Причем тут я, мистер Камский. Я лишь выполняю поставленную задачу. Такой ответ предписывает программа. Но ты... Ты сам чего хочешь? Простите, я не понимаю, к чему вы клоните полагаю, вы слышали о тесте тире. Это формальность. Простой вопрос алгоритмов и вычислительной мощности. А мне интересно, способна ли машина к эмпатии? Я назвал это тестом Камский. Он очень простой. Решать, кто ты? Послушная машина или живая душа, имеющая свою волю? Спусти курок, и я тебе все расскажу. Изумительно. Наш последний шанс на спасение человечества сам оказался дилиантом. Я не девиант. Кто ты? Я не хотел тебе говорить, но я был краскарицей. <плодисмент> Супер, заявка 94, тест Кавский, вне конкурса, нумерация «Фэндом Детройт Бекам Хьюмэн». Ребят, вернитесь, пожалуйста, обратно.